Добрый день, в этом видео мы расскажем, как настроить рабочее место для использования электронной подписи на операционной системе Windows. Для начала в разделе «Реквизиты» «Электронная отчетность» Скачаем установочный файл CryptoPro CSP50 для Windows. Сохраняем и запускаем скачанный файл установки. Нажимаем «Установить рекомендуется». Дожидаемся окончания установки, нажимаем ОК. Если ранее вы уже использовали Криптопро, устанавливать его повторно не нужно. Достаточно убедиться, что его версия 5.0 или выше. Проверить это можно в самом приложении CryptoPro. Версия данного продукта 5.0. Теперь перейдем к установке сертификата. Вставляем токен из бипорта компьютера и дожидаемся окончания установки драйверов. В меню пуск в поиске необходимо набрать инструменты Криптопро либо просто «Инструменты» и «Запустить». Затем переходим в раздел «Контейнеры» и выбираем строку с нужной действующей подписью. Если отображается несколько контейнеров, то выбрать нужный поможет функция протестировать контейнер. Данная функция покажет дату получения подписи. Эта подпись была получена 29 ноября 2021, и срок ее действия истекает 29 ноября 2022. А эта подпись была получена 15 ноября 2022 и срок ее действия истекает 15 февраля 2023 года. Данная подпись более свежая, поэтому выбираем именно ее. После выбора нужного контейнера необходимо нажать на кнопку «Установить сертификат» и дождаться появления надписи о том, что сертификат был успешно установлен. Теперь нам нужно проверить, был ли установлен наш сертификат в разделе «Сертификаты». Наш сертификат, срок действия которого истекает 15 февраля 2023 года, был успешно установлен. Иногда при вставленном токене контейнеры в списке могут не отображаться. Тогда нажимаем «Показать расширенный» и переходим в раздел «Управление носителями». Здесь в списке считывателей должен отображаться вставленный USB токен, например, ROTOKEN. В нашем случае носитель не отображается, поэтому нам нужно скачать и установить драйвера от производителя носителя. Ссылки на драйвера есть в инструкции. Переходим в инструкцию. Спускаемся на шаг номер 3. И видим список ссылок на драйвера для root-токена, для джекарты и для eSmart. После установки драйверов рекомендуем перезагрузить компьютер. Программа CryptoPro CSP платная. После первой установки на компьютер ее можно использовать 3 месяца бесплатно. В таком случае будет указан срок действия лицензии и тип лицензии будет демонстрационный. По окончанию данного срока необходимо приобрести и активировать лицензию, если на вашем токене встроенная лицензия отсутствует. Приобрести лицензию можно по ссылке, указанной в мастере регистрации электронной подписи, нажав на «Купить», а также в самой программе CryptoProm «Приобретение лицензии». Серийный номер приобретенной лицензии нужно ввести на вкладке «Общее», нажав на кнопку Ввести лицензию». В строку «Серийный номер» необходимо подставить наш серийный номер и нажать на «Ок». После активации лицензии в КриптоПро срок действия и тип лицензии должны измениться. Также нам потребуется установить «Мое дело» плагин. Данная программа синхронизирует CryptoPro с сервисом «Мое дело». Скачиваем плагин для Windows и запускаем скачанный файл. Нажимаем «Далее», ярлык на рабочем столе «Лучше создать» и завершаем установку. После установки плагин автоматически запустится и попадет в автозагрузку, то есть будет запускаться автоматически при каждом включении компьютера. Без запущенного плагина зарегистрировать подпись, а также подписывать отчеты, письма и документы не получится. Убедиться, работает ли плагин, можно в области уведомлений. Должна отображаться синяя флешка. Настройка рабочего места почти завершена. Остался финальный шаг. Зарегистрировать сертификат электронной подписи в сервисе «Мое дело». Нажимаем «Начать регистрацию» и выбираем сертификат, нажав на пустое поле «Выбор сертификата». Проверяем реквизиты организации, после проверки нажимаем «Далее» и переходим к списку ведомств. В указанные контролирующие органы будет направлен выбранный ранее сертификат. Так ведомства будут знать, что теперь можно направлять корреспонденцию, письма и требования в ваш адрес электронно. Если вы отчитываетесь и зарегистрированы в нескольких налоговых, то необходимо добавить дополнительное отделение ФНС, помимо основного, указав номер отделения и КПП организации в этих инспекциях. Нажимаем «Далее» и «Зарегистрировать». Наш сертификат отправлен на регистрацию. Обычно она занимает несколько часов. О ее окончании поступит оповещение на электронную почту. Теперь все готово к работе с электронной подписью в сервисе Дело. Напоминаем, что для использования электронной подписи в сервисе плагин должен быть всегда запущен, а в криптопроцей SP должна быть активирована действующая лицензия. Также отметим, что использование электронной подписи не ограничивается подписанием отчетности. Результаты приема направленной отчетности будут поступать в зашифрованном виде, и их необходимо расшифровать теми же ключами, которыми они были подписаны. При нажатии кнопки ⁇ Протестировать контейнер в CryptoPro ⁇ либо при первой отправке любого из отчетов в сервисе, CryptoPro может попросить указать пин-код относителя. Если он не был ранее вами изменен, то используется стандартный пин-код, установленный производителем токена. Для подписи, выданных в Сбербанке, действует пин-код, указанный на конверте с носителем. Список стандартных пин-кодов изображен на экране, а также его можно найти в инструкции. Если вы не знаете производителя носителя, его можно найти в разделе «Управление носителем». Чтобы не вводить пин-код каждый раз при отправке отчета, при запросе пин-кода нужно выбрать опцию «Сохранить в системе». Если после ввода пин-кода появилось сообщение с количеством попыток, вы указали неверный пин-код. После исчерпания всех попыток носитель и ключи электронной подписи на нем будут заблокированы, поэтому рекомендуем обратиться в техническую поддержку производителя вашего токена. Там подскажут, как сбросить пин-код и установить новый.